Лена Сорокина, я работаю бренд-менеджером диагностического оборудования Текса в компании РУСТЕХНИКА. И как мы вам обещали до этого, мы вам сейчас покажем процесс установки программного обеспечения IDC5 для диагностики грузовых автомобилей. В принципе, процесс абсолютно несложный, но вызывает вопросы у клиентов, поэтому мы решили снять этот ролик собственно говоря, я говорила в предыдущем ролике о том, что мы обязаны установить дистрибьютор обязан вам установить программное обеспечение не установить а предоставить программное обеспечение последней версии. оно идет на дисках. возможно, если вы находитесь далеко и диски присылать вам с программным обеспечением довольно-таки долго будут эти, а вам дистрибьютор передаст их, допустим, через интернет, закачав на облако и вы можете скачать эти это программное обеспечение. В данном случае у нас диски оригинальные. Еще раз обратите, пожалуйста, внимание на последовательность диск 1 и диск 2. То есть вы их устанавливаете в той последовательности, которая обозначена на дисках. Первый диск. Мы вставляем дисковод. Сейчас. Подготовьте, пожалуйста, для себя хасп ключ, потому что я уже говорила, хасп ключ потребует при установке программы для того, чтобы версия программного обеспечения, серийный номер вашего прибора, все вот прописывалось вот в этой флешке. Более того, я не рекомендую вам никогда терять этот хасп ключ. Почему? Потому что программа запустится и будет работать только, если он у вас будет установлен в USB вашего ноутбука. А, собственно говоря, что еще можно сказать по нему? А, это дает возможность вам установить программное обеспечение на несколько ноутбуков. То есть вам не надо платить за дополнительные там, лицензии, да? как у других производителей. Вы можете взять эти диски и установить на второй, третий ноутбук. Но запускаться программа будет только на том ноутбуке, где будет установлен ключ. Вот, собственно, грамма загрузилась. Мы установили диск. дисковод ищем с вами вот этот вот установщик а простите нет вот с этой и запускаем. Очень важно, чтобы о, на ноутбуке были отключены все возможные антивирусные программы, если они у вас установлены, потому что многие программы блокируют о, программу idc 5 и программа может стать некорректно. Поэтому перед тем как Начинать установку программы обеспечения ADC-5. Позаботьтесь о том, чтобы у вас были выключены все э, антивирусы. Выбирайте нужный, язык, закон автоматически уже указан. И вот здесь вот как раз программа нам говорит, что нам надо установить ХАСП. Ключ, USB. Давайте вот другой слот там будет удобнее. Установили. Мы идем пошагово, прям так, как нам говорит программа. Ничего в этом сложного нет. Как раз то, о чем я вам говорила. Программа рекомендует устан... отключить все антивирусы, все защиты или какие-то сторонние программы. Если у вас установлен на ноутбук еще какой-либо, какая-то диагностическая программа, бывает такое, что они могут начать конфликтовать. Поэтому желательно, чтобы у вас ноутбук был чистым и больше нигде не использовался. Собственно говоря, далее программа нам скажет, что мы должны установить второй диск а следующий, да, по последовательности вы убираете диск номер один, устанавливаете диск номер два, а нажимаете установить, обратите внимание, что вы, наверное, уже увидели, что а, все меню, вся... Все идет на русском языке, поэтому тут максимально все понятно, интуитивно, и ничего нового придумать не надо. Я думаю, что пока мы можем нажать на паузу. И... Собственно говоря, наша программа обеспечения установилась. Мы видим вот такую картинку. Прошло минут 15, наверное. Мы шли поэтапно. Uh, я думаю, что не стоит отходить от компьютера, несмотря на то, что 15 минут он там 20 загружает, потому что uh, программа, компьютер требует перезагрузки ноутбука. Когда программа требует перезагрузки ноутбука, вы должны с этой перезагрузкой согласиться, естественно, дать команду перезагрузиться. Опять же, установить хасп ключ необходимо в момент, когда вам говорит об этом программа и uh, поменять диски в тот момент, когда говорит вам об этом программа при установке. Сейчас я нажала кнопку play, собственно, у нас запустится программное обеспечение. Еще раз обратите внимание: при запуске у нас с вами установлен хасп ключ. Без него программа не запустится, она не откроется. То есть сейчас мы видим, что сейчас мы видим а, отображение иконок всех пяти сред которые диагностируют Текса предлагают, да, это легковой сектор, это грузовой, спецтехника, байки, мототехника, да, и водная техника. Четыре из них у нас неактивно серого цвета, потому что мы установили программное обеспечение только для грузовиков, но еще раз говорю, что... Вы можете купить программное обеспечение и для легковых автомобилей, и для спецтехники, и для мотоциклов, если в будущем вы планируете проводить диагностику. И из одного программного обеспечения одним прибором диагностировать ту технику, которую вам необходимо диагностировать. Здесь есть еще помимо диагностического меню еще... Различные приложения, сервисы, проверка обновлений и так далее. Но у нас с вами сейчас интересует программное обеспечение по грузовикам. Оно сейчас у нас закрыто, потому что оно не активировано. Если вы зайдете, то вы увидите такую картинку вам надо. Согласиться. Но согласиться вы можете только если вы до конца прокрутите Данное. Вот. Соглашение вы его принимаете okay. И вы видите сейчас Информацию по активации Программного обеспечения То есть у вас здесь есть информация Какая версия программного обеспечения У вас установлена Это 49 версия Язык активации у нас на русском языке Код активации Этот код вы должны сообщить дистрибьютору После того, как вы его сообщили дистрибьютору, дистрибьютор вам сообщает контр-код активации, вы его вводите вот в эти пустые окошечки, и ваше программное обеспечение готово к работе. Мы ввели контр-код активации и нажимаем активацию вручную». Дальше... Идет этап конфигурации, это уже конфигурация прибора с программным обеспечением, для того, чтобы прибор передавал да, сюда информацию. В данных иконках заполняются данные клиента. Почему? Потому что если в дальнейшем вы будете распечатывать, допустим, результаты диагностики, да, ваши данные, которые вы сюда будете вводить, будут отображаться в листе диагностики. Но пока мы конфигурировать прибор не будем. Что э, я хочу еще важного сказать. Если вдруг у вас э, возникнет такая необходимость и вам необходимо будет удалить программное обеспечение, пожалуйста, никогда его не удаляйте простыми средствами Windows. При установке программного обеспечения э, вместе с ним установилась, установилась функция ну, не функция, а меню Uninstall. То есть удаляйте через вот эту маленькую программу, через эту маленькую утилиту, но никакими средствами Windows, потому что Windows не может полностью удалить программное обеспечение текса. Возможно, возможно какие-то элементы останутся, и в дальнейшем, если вам надо будет, допустим, переустановить программное обеспечение, то ну, оно может уже некорректно установиться. Обратите, пожалуйста, на это внимание, очень часто клиенты просто убирают программу, пытаются убрать его средствами Windows. Ну и что мы здесь видим? Мы зашли сейчас в диагностику. В диагностику, меню диагностики. И видим, что при приобретении программного обеспечения для диагностики грузовых автомобилей вы получаете диагностику не только самого грузового автомобиля, да, но плюс еще программное обеспечение, диагностику автобусов, прицепов, полуприцепов, легкие транспортные средства, силовая передача и utility truck это легкий коммерческий транспорт, да, скажем так. что под собой силовая передача это скажем диагностика по, по протоколу производителя для диагностики грузовых автомобилей, автобусов вам может понадобиться не только кабель OBD, но и специальные кабели для прицепов-прицепов тоже есть Комплект кабелей, который вам необходимо будет приобрести, если вы будете диагностировать прицепы. Если у вас еще остались вопросы по программному обеспечению, по комплекту, который вы можете приобрести для диагностики грузовых автомобилей, либо легковых автомобилей, либо водной техники, что вы решите диагностировать в дальнейшем, обращайтесь к нам. Мы всегда вам подберем а, оптимальный для вас комплект, посоветуем и проконсультируем.